Всем привет, ребят! Новый AliExpression. Почему бы и нет? Сегодня мне приехала одна посылка из Китая, а другая посылка приехала. Вот она, она большая, из Гонконга. Ну, я не знаю, что из них из Китая, что из Гонконга на самом деле, потому что тут все как бы для меня, тут все на китайском. Да, то есть Я хрен знаю, что из этого откуда. Но начнем мы, пожалуй, с чего поменьше. Единственная печаль, я тут заметил, тут волос. Вы, наверное, его не видите, но тут волос. Фу, фу, блин. Ладно, давайте будем вскрывать вот эту посылку, посмотрим, что у нас тут имеется. Я, честно говоря, знаю на самом деле, что тут, но покажу вам. И что ж? Итак, достаем ножичек, бум. В принципе, нам нож не понадобится. Я думаю, тут вот есть вот так вот можно... Э, вот так вот. Ладно, боюсь, ножик понадобится. Не хочу ничего поломать там. Да давай. Нож тут... Пой, зараза. Так, да, та да, да, да. Я думаю, вы уже поняли, ребят, что это. Э, Но ну, если не поняли, смотрим дальше. Посмотри, вот он не упаковывает так хорошо в последнее время. А. Но я думаю, вы уже поняли, да, ребят, что это... Он самый. Он самый. Ха-ха, горилла-под. Да, с крутящейся головой. Все, как я хотел. Супер. А как тут эта штука работает? О-о-о. Блин, это не очень хорошо, конечно. А, тут придется накручивать. А, тогда пофиг, в принципе. А как оно защелкивается? Вот такая вот штукенция, ребят. Горилла-под, он... Мне кажется, он так сломается. А, он просто... Давно не делал так, как я сейчас с ним делаю, походу, и из-за этого происходят такие вот шумы, скажем так, да? Не шумы, а такие трески. Так, а тут что? Тут тоже. Но, в целом, я смотрю, он достаточно хороший. То есть, он не такой, как вот у меня был раньше гориллопод. А он, получается, сломался буквально в первые же пару дней. Наверное, как-то так. Так, ну, смотрите-ка, он стоит. Он стоит, да, и давайте мы, наверное, знаете, что сделаем. Давайте я, наверное, сейчас что-нибудь на него пришаманю. Например, например только что. Например, мою камеру, которую я сейчас снимаю. Не вот эту, а вот эту. Ребят, сейчас вы видите, я пришаманил, короче, свою камеру на Гориллопот и держу ее так. Это не очень удобно, потому что камера, в принципе, тяжелая, да, и... Но вроде не падает. но конечно, если наклонить, она будет падать, потому что, в принципе, они не настолько вот эти вот крепежи, да, шарниры крепкие, чтобы удерживать целую камеру, весом хрен знает сколько. Вот, да, но, в принципе, она держится. Вот, я держу ее сейчас вот на вытянутой руке. Вот, оп! Вот, собственно, о чем я и говорил. Шарниры немножко не выдерживают вес камеры, ну, потому что у нее еще объектив большой. Но, в целом, если, допустим, я ее сейчас постараюсь как-нибудь поставить, я думаю, она будет стоять, да, как-нибудь вот так, вот так, и вот, собственно, вот так. Ну да, собственно, вот она стоит, да, вы можете видеть что, вот, снизу я. Ладно, давайте я верну все, как было, и мы будем смотреть следующую посылку. Да, мне страшная рожа, господи. Что ж, вот мы с вами посмотрели на GorillaPod. Он мне нравится в целом, да, такой прикольненький. Я ему, думаю, по-любому найду применение. Пока что еще не придумал какое, но по-любому найду. Но а пока что мы переходим к другой посылке, к той, что побольше. Что ж, эта посылка немножко даже в кадр еле влезает, но это не страшно. Знаете, я вот тут не думаю, могу ли я проткнуть ее вот так насквозь. Или нет? Я просто не знаю. Может, там что-то лежит, и я могу это повредить. Я в целом-то знаю, что тут. Я ведь это ждал. Точнее, месяц. Кстати, вот сейчас заметил реально плюсы. Китая, они по ссылке привозят раньше, да? Я немножко ударил по микрофону. Раньше, чем положено, да? То есть, опять же, мышку мне привезли раньше, микрофон мне привезли раньше. И вот, вот это мне привезли... Ну, читай тогда, когда нужно. Там было указано с 4 декабря по 9. О, карпец какой-то. Все, отлично. Отлично. Фу. Вам непонятно до сих пор? Это угрип, ребята. Да-да, это вот такая вот штучка для телефона. Я попробую сейчас сюда камеру вставить, но все-таки боюсь, она сюда немножко не влезет. Ну, с этого мы посмотрим сейчас. Фу, как оно воняет! Ужас, просто ужас, оно ужасно воняет. Аж противно. А, фу, серьезно. Просто противно воняет. Как я не знаю, как... Как хрен знает что, просто вонизма ужасная. Даже не как пластика, она не пластиком воняет, но воняет чем-то ужасным просто. Я не знаю даже, что это за запах такой. Это это рыба, это какая-то рыба, это запах рыбы, блин. Фу, ужас, фу. Фу, блять, не могу. Китайцы, ну ё ну... А, ну что за дела? Текс, хорошо, мы вскрыли... Это тоже, та-та-та-та. О, ну, а я думал, ну, ну то, кто оно крепко. Вот смотрите, ребят, это такой вот угрип. Правда, я что-то не втыкаю, как вот это ж работает до сих пор. Может... А, вот, все, вот, понятно. И типа закручиваешь, да? Да. И все. Ага. Uh -huh. Но она выпадает почему-то из реальности, я так смотрю. То есть, как бы... Как бы, да. Ее можно вот в любое место, вот здесь вот так вот, как кому удобно ставить. Сюда вот получается, цепляется, допустим, свет. Мне, кстати, тоже должен прийти свет. Сюда вот цепляется, допустим, микрофон. Или сюда микрофон, сюда свет и свет. Или сюда еще что-нибудь, там, не знаю. И это, короче, чтобы... Не знаю, подвесить его куда-нибудь. Здесь тоже есть такая вот штука. Что ж. Хм. Я сейчас сверяюсь просто. Слушайте, а камера моя подойти должна. Давайте я сейчас попробую поставить свою камеру. И мы посмотрим, что из этого выйдет. И так, ребят, я снял камеру со штатива. И давайте мы будем думать, как сейчас поставить это вот сюда, допустим. Куда-то вот примерно вот... Вот, вот сюда. Да? Как тут тебя вкручивать, как тебя закручивать? Ага, вроде закручивается. Хорошо. О, слушайте, реально. Закру. Ух ты! Позакрутилась а так-то жестко. Блин, не, надо ее наверное, надо, надо, наверное, подальше ее поставить, да. Так, давайте я сделаю вот так. Вот так. Чуть-чуть ее расслаблю. Наверное, да. И.. Попробуем ее отодвинуть на максимум назад. Вот так. Все. Супер. Вот. И вот так вот это получается. Блин, прикольно, слушайте, мне нравится. И подножки. Подножки тоже резиновые. Здесь вот. Это резина. Прикольно, прикольно. То есть можно вот так вот вставить и не, боясь, и не бояться за то, что камера там снизу может как-то повредиться. И можно вот потом вот так ходить, снимать, ну, более плавно, скажем так, потому что, ну, потому что, считайте, уже как более профессионально выглядит, что ли. Блин, прикольно. Давайте я попробую еще сверху сюда микрофон прицепить свой. Не вот этот, на который я сейчас записываю, а вот этот вот. Вот такой вот у меня же микрофон есть, кто помнит, в одном из видосов у меня даже был на него обзор. Правда, он не вошел в AliExpression, потому что я тогда еще не создал AliExpression. Mm -hmm. Ну да ладно. Блин, ну вот сейчас это вообще как-то непонятно и странно, но все равно прикольно. Он слишком длинный просто. <смех> <смех> будем ждать, будем ждать, пока мне придет свет. Да. Блин, ну так-то... Так-то годно. Давайте я сейчас включу запись. <смех> Покажу вам, как я снимаю вот на вот это. Так, вот я включил. Вот вы можете наблюдать комп, микрофон и, собственно, телефон. Да, я снимаю на телефон, потому что по-другому никак. Ну, в смысле не то, что по-другому никак, просто так удобнее получается. Вон там свет идет у меня, и вот так вот это все. Вот так вот это все получается, Я, наверное, сейчас его расфокусю. Вот так, кстати, держать удобнее его. Ну, не сказал бы. Ой, рука, все равно устает. Фу. Ну, а на этом все, ребят. Его, кстати, можно поставить на штатив. Давайте-ка мы это сейчас и сделаем. Ага, мы это, наверное, не сделаем сейчас. Нифига. Хотя, не попробуем. Попробуем поставить его на штатив. Получится ли у нас это или нет. Вы, наверное, ребят, удивитесь. Но я смог поставить его на штатив. Вот он сейчас стоит на штативе. Вместе с УПОДом. УПОДом, блядь. у Угриппом. Я не знаю, в расфокусе я или нет. Но если и да, то извините, так вышло. Uh, на этом все. Вот такой вот AliExpression был, у нас был. Получается, Горилла Под. Uh, вот такой вот. Все ссылки, естественно, я оставлю в описании. Потому что... Uh, именно на тех подавцов, которых заказывал лично я. Да. И, собственно... Собственно, да, собственно, я очень много говорю, собственно, но на этом все. Если вам понравилось это видео и вы хотите заказать себе вот эти вот штуки, то заказывайте. Они недорогие, горилла под стоил что-то около 600 рублей, или 500 рублей, не помню, а э, у гриб где-то 1000, 1000 с чем-то, вот. Да, я не помню цену, это надо смотреть, но ссылку я оставлю в описании, и вы можете зайти, посмотреть, найти где-нибудь дешевле, может быть или дороже, и купить на той сутке, которую я вам скину. Ну, а на этом все. Всем удачи, всем пока.